Друзья, приветствую! С вами Станислав, магазин «Гироскутер Шоп». И месяц январь у нас, э, смотрю вообще, период, скажем так, новинок от компании White Сибири». До этого мы снимали мини-скутер «Вайт Сибири» и очередная новинка в этом видео, мы с вами поговорим о новом электроскутере, также от компании White Сибири» – это VS Pro 2500 Вт. С вами поговорим, о, в этом видео вы увидите, что, на что способен данный байк, его характеристики, разберем внутрянку, посмотрим, ну и поговорим о самом интересном. Поехали! Друзья, давайте знакомиться с новинкой, что в глаза бросается. Кардинально каких-то сильных там изменений в этом скутере от uh, других моделей вайт uh, Сибири кардинальных я не вижу. Но если мы с вами говорим о мощности, то здесь, конечно, 2,5 с киловатта, то есть мотор-колесо uh, таких, скажем так, мощностей еще пока мы в рядах электроскутерах не встречали, потому что всегда они были киловаттные, пол полторашка двушка, трех, четырех киловатт, Да, тут какая-то золотая середина два два с половиной тысячи ватт. Плюс литье, и самое интересное, это колеса, да, то есть вы сами обратите внимание, что протектор, вообще отличается, то есть он как вроде, и вроде и при этом э, что-то между сликом и грязевым, то есть если говорить там о штатном грязевых покрышках, да, то есть в Айд Сибири, вот как, например, сейчас камера идет на трайк, да, то есть вот, в Айд Сибири также, да, здесь видите, такие так, протекторы глубокие, они э, реже повторяются, скажем так, на покрышке, здесь же у нас с вами на покрышке совсем другая резина, то есть новинка. Посмотрим, как это ведет себя на дороге, но я уже чувствую, если честно, исходя из визуального эффекта, что, скажем так, если вы будете ездить на такой резине по ровной поверхности, то вот этой вибрации, которая происходит от таких покрышек, которые вот грязевые прям большие, ее не будет, скорее всего. Но обязательно покатаемся, посмотрим, что оно и как себя ведет не только, скажем так, по грязевой, а и по ровной поверхности. Так что в глаза бросился, это, конечно же, сиденье. Обратите внимание, сидушка стала цельная, большая, сплошная, не как э, из серии White Siberia, которая раньше выпускалась. Две сидушки раздельные, да, такие немножко жестковатые, но, в принципе, по мне, скажем так, было тоже неплохо. Тут сидушка стала вообще прям мега комфортная, удобная, мягкая. Вот, то есть ей э, спокойно, скажем так, для заднего пассажира можно сделать. Единственное, что… сейчас даже попробую сзади сесть, ощутить, как удобно-неудобно будет. Ну, в принципе, знаете, нормально, вполне. И причем самое главное, что э, сзади у нас с вами кофр стоит. То есть она упирается в спину и достаточно удобно и комфортно. Поэтому здесь, я думаю, что проблем не будет. И дискомфорт, я думаю, вряд ли вы, вы получите. Также основная, скажем так, фишка данного скутера, это то, что здесь, в этом скутере появилась возможность установки трех аккумуляторов сразу. То есть у нас в штатном, идет в формате один аккумулятор, 60 вольтовый на 21 ампер часа, тайваньский с балансиром. Ну, штатный, который, в принципе, выпускается во всех электробайках классических сетяков от компании White Siberia. А тут у нас отсек стандартный под второй аккумулятор. Здесь у нас, вот видите, отсек, такой аккумулятор, сюда спокойно встает и, соответственно, вы уже катаетесь, ездите, пробег в два раза будет больше. Теперь откроем отсек по третий аккумулятор. Кстати, обратите внимание, что вот мне не понравилось сразу, да, то есть это не, вот компания «Васибирь», прошу обратить на это внимание и вот этот момент, наверное, как-то доработать. Если у вас стоит, например, сидушка и стоит, ну точнее сидушка стоит само собой, если стоит установленный кофр и вы хотите, например, третий аккумулятор установить либо снять, то некомфортно вот эти вот ограничители, которые, да, вот складного, он спрят за сиденье, то есть постоянно Трется, да? И со временем, я думаю, что он так потрется, что он, скорее всего, потрескаться, либо порвется. Потому что материал, по ощущениям, это эко-кожа, не натуральная. Она, я думаю, что такая достаточно износостойкая, но, тем не менее, ничего вечного не бывает. Тем более, когда такие притерки, видите, будут постоянно. Так вот, открыл отсек под третий аккумулятор, а, силового кабеля я тут как такового не вижу, то есть здесь нужно либо выводить, а, либо, вот основной аккумулятор, смотрите, да, вот у нас силовой кабель, и, скорее всего и, а, с помощью него вы перекидываете сюда его, да, подключаете, можно кататься, ездить на этом аккумуляторе, вопрос только, как его нам сюда закинуть, скорее всего, здесь изначально отверстия как такового нету, тут нужно самостоятельно проделать отверстие и его запускать. Вот так вот из сиденья. Опять же, визуально я смотрю, аккумулятор, если мы возьмем тот, который, например, классический дополнительный аккумулятор да, по Сибири. Смотрите, вставляю, просто глаз мой сразу определил, что сюда он не заходит. А я сразу так вот подумал, слушайте, ну, наверное, все-таки какая-то китайца опять в очередной раз на фабрике что-то как-то не углядели. Но э, уточнили у компании Вайт Сибири. они сообщили, что аккумуляторы здесь специальные, другие тут формы, и они спокойно зайдут. Фотографию сейчас мы приложим к этому видео, вы можете увидеть, что аккумулятор визуально отличается, и э, по заявлению производителя спокойно заходит в этот отсек. Соответственно, спокойно можно установить три аккумулятора, и, соответственно, пробег у вас будет там, до 140-150 км, зависит от манеры вашей езды. Так, что касаемо э, мощности... Как я сказал, мощность 2,5 киловатта, максимальная скорость достигает 40-45 километров и пробег на одной зарядке до 45 километров. Ну, если вы установите 3, соответственно, будет в 3 раза а, больше вы проедете расстояние. Давайте с вами пробежимся по штатному вообще управлению, пробежимся с вами по подвеске. Много мы видео снимали с вами и рассказывали вообще о каких-то моделях, о всех моделях в Ай сибири Пробежимся, посмотрим, что здесь и сделаем с вами вывод и, конечно же, покатаемся, не переключайтесь. Итак давайте поговорим с вами о комплектации связка просто огромнейшая то есть тут ключей я не знаю на все случаи жизни так этот гаража этот квартир этот это ко всему подходит сами понимаете то есть конечно в этом плане неудобно я не знаю на самом деле мне кажется мы, можно было бы сделать как, каких-то два универсальных ключа с а, ну, запасными да и более чем было бы достаточно тут у нас с вами получается четыре вида ключей плюс запасной и два брелка. Итак, давайте включим. Так, включили бортовой компьютер. Бортовой компьютер также в классике White сибирья Здесь ничего визуально, по крайней мере, не изменилось. Мы с вами видим сверху это спидометр. С левой стороны вольтметр, Шкала зарядного устройства показывает, сколько у нас заряда осталось. Центральный одометр, то есть пробег и режим скоростей. По режиму скоростей здесь три скорости классического формата, как на всех скутерах, электроскутерах. Давайте по управлению посмотрим. Справа, налево. Кстати, да, и здесь, в принципе... Кто, может быть, не знает, здесь также имеется индикация, да, то есть, вот, если вы обратите внимание, показывает э, поворотники, когда мы включаем с вами освещение, да, то есть здесь вся индикация она показывается. Итак, что касаемо управления, с правой стороны у нас стоит с вами классический э, ручка газа, то есть газ нажимаем, мы едем. Тумблер переключения скорости, как сказал ранее, три режима скорости. Система гидравлического торможения передняя и задняя. стандартно в формате White Сибири, то есть топовая, с прозрачными бачками. И с регулировкой рукоятки да, там, по длине. то есть с любой, любой человек, в принципе, ребенок, с любой ростовкой можно управлять. Штатный идет у нас с вами классический держатель для телефона универсальный. С левой стороны у нас с вами идет а, тумблер приключения света. Свет у нас здесь как классический, такой основной, основная фара и две фары дополнительные. Чуть ниже у нас с вами поворотники. Поворотники у нас спереди и сзади. И электронный сигнал. А, ниже мы с вами видим, а, эту кнопка старт-стоп. С помощью нее можно без ключа заводить, соответственно, ну, здесь изначально в Айсибири она уже... Как мне кажется, бы наверное, год или два уже как убрала возможность самого классического ключа зажигания. Сейчас использует только либо брелок можно завести, либо завести с кнопки старт-стоп. Итак, система освещения, вы увидите, да, то есть э, у нас с вами в том же формате осталось, как и на всех э, скутерах White Сибири. Дополнительные фары, основная фара работа в трех режимах: ближний, дальний сробоскопа. Сигнал, поворотники. Поворотники также в таком же формате. Заострять внимание особо сильно я не буду, много о них рассказывал. А, подвеска достаточно здесь о подвеске. Подвесках, как говорил, ранее снимал, которые снимали видео в Сибири. Такие же такая же подве подвеска, передняя телескопическая, хорошая, отрабатывает великолепно. Сейчас посмотрим, покажем вам. Все видите сами. А, Задняя у нас с вами идет воздушно-масляная с регулировкой, то есть здесь у нас с вами бачки находятся. Если помните, мы снимали видео про мини-сетиковку, там, конечно, имитация бачков. Здесь полноценные бачки, как, в принципе, во всех моделях в Ай Сибири классических скутерах. Здесь вы воздух подкачиваете, усиляете, усилили усили и спокойно можно нагружать максимально. Максимальная нагрузка по заявлению производителя выдерживает до 250 килограмм. Поэтому, если вы планируете ездить с большой нагрузкой, я думаю, проблем не возникнет никаких. Давайте с вами поговорим о задней части, это кофр. Кофр классический, как и у White всех моделей идет, глубокий достаточно, вместимый. Здесь мы с вами видим комплектацию зеркала, то есть они идут, просто здесь не установлены, также у нас с вами идет Зарядное устройство. Вот на самом деле, вот, э, сколько вот снимаем видео в Айд Сибири, и знаете, вот сколько я не беру там э, комплектации, еще что там, коробочки, пакетики там, у них э, книжечки, вот на самом деле все, вот, знаете, когда продумано до мелочей, как вот там, не знаю, продукция Apple, продукция там сяо, да, то есть прям ну, приятно. Вот в этом плане, конечно, молодцы, и надо отдать должное. Э, зарядное устройство у нас с вами идет 3-амперное, Учитывая, что по времени примерно где-то 7-8 часов будете заряжать. Так, давайте дальше посмотрим. Спинка, то есть кофры можно снять, спокойно поставить спинку и кататься либо со спинкой, либо с кофры. Кофры оброш... обратите внимание, кто не знает, например, или кто не видел. У нас с вами здесь идет металлическая крепеж, то есть основание. Это не какой-то не пластик. То есть э, все достаточно мощно, сильно, капитально сделано. Поэтому, э, как правило, сорвать достаточно проблематично. Понятное дело, при желании можно сломать и разбить все что угодно, но здесь нужно очень сильно постараться. А сзади, обратить внимание, идет у нас с вами а, с, поворотники, стоп-сигнал, он же габариты. Единственное, что, конечно, вот, не знаю, мне кажется, учитывая, что если кофр стоит и здесь так он его закрывает, мне кажется, так можно было со стопорем что-нибудь переместить его как-то все-таки. Ну, посмотрим. Я думаю, что если на большом расстоянии, метров 10, там машины едет или еще что-то, я думаю, что уже увидит, конечно. Так, что мы здесь еще с вами видим? Сумочка стандартная с ключами, с набором по классике от Сибири. Инструкция на русском языке. Паспорт. Откроем, посмотрим. Раньше я Сибири всегда со всеми там фишками, описаниями вставлял. Так, ну в принципе стандартная, как понял. Ничего нового здесь такого нет. Но сейчас посмотрим А, да, ну все схема они оставляют. Молодцы, конечно. Мне просто интересно было какой-то из моделей мне показалось, что схему уже убрали. Потому что схемы, на самом деле, по мне, если какие-то, например, отдаленные российские глубинки, да, и вы все скутер заказываете, и когда нет присутствия, например, сервисного центра, немаловажная часть – иметь хорошее, скажем так, описание там паспорт устройства, где можно четко посмотреть те же самые схемы нахождения там того же самого контроллера, да, там как оно идет, что в случае, если поломки, не дай бог, вы могли бы с помощью гранатуры, грамотную электрика, который есть там рядом, можно было бы отремонтировать этот вопрос, но ну и гарантийный талон, гарантия 12 месяцев, в принципе, все стандартно. Что могу сказать а, на самом деле мне очень нравится вот эта резина а, и вообще вы что-то с управлением поменялось то есть он стал какой-то более лютый и а, менее такой знаете топорный как молоток то есть он сейчас подается управление контур у него появилось <как> возможно они поработали с подвески а, более глубокие изменения нежели просто а, заменили резины и поставили другой мотор вот, поэтому мне очень нравится. Сидушка очень комфортная, мягкая, подвеска такая, прям э, по стало стала, покомфортнее. нет не, не ощущения, что ты едешь на колу. Есть, в принципе, чувствуется 2,5 киловатта, как они есть, так они есть. Mm -hmm. Не сказать, что динамики недостаточно, тем более, если пытаться допустим, по парку, либо же э, по тротуарам, ну, ее головы хватает. Не сказать, что ее прям, ну, мало. Тормоза хорошие тоже, и... В принципе, они стандартные, но, опять же, для этой скорости тормозов достаточно. Но больше всего мне нравится именно как он рулится. Такое ощущение, что реально они поработают над подвеской и вообще кинематике подвески. Потому что он был более, более юркий какой-то стал. Возможно, это из резины, потому что раньше была овальная резина, и ее было вот э, тяжело с ней управлять, А этой прям так влево-право все ходит, так Даже обычный мотоцикл, можно так сказать. Сейчас, я думаю, мы пойдем на второй круг позволит Сейчас мы едем по разметке. В принципе, ну, подрезка вообще хорошо. Прям даже больше, чем ты ожидаешь. Потому что, как правило, все-таки кокка это кревно можно сказать. Здесь такого ощущения нет. Он даже плотно, плотно скапал. измерим клиренс. Так, ну клиренс, клиренс в принципе, вот то же самое остался. Видимо, из-за сиденья кажется, из-за того, что она широко, кажется, выше он стал. А клиренс такой, по высоте. 102 сантиметра, да? Так, теперь давайте длину измерим. Так, 186 сантиметров. Такое ощущение, что как вот покороче стал, в отличие от других. Ну, а если с кофры? Так, ребята, если с 2,11. Так, и ширина на у нас с вами выходит 81 сантиметр. Как-то так. Вот, кстати, знаете, что еще заметил? Вот сюда бы я бы, наверное, я, в принципе, это не касаемо даже только в Ай Сибири. но вот под отсек, вот именно, что-то мне кажется, когда встаешь сюда, она проминается. Я бы какой-нибудь, не знаю, сюда поставил бы, внутри усилитель, что ли. Конечно, если аккумулятор поставишь, то уже такого эффекта не будет. Но что-то нужно было бы сделать, я думаю. Друзья, вскрыли с вами крышку, посмотрите, как, где стоит контроллер. Контроллер в том же месте, как и все контроллеры, смотрите, проводка, все сделано в стиле White Siberia, все аккуратно, все собрано, упаковано. Вот стоит контроллер, контроллер в принципе визуально выглядит так же, как и выглядели там, 3 киловаттный контроллер, которые мы вскрывали, также, также от компании White Siberia. Здесь не указана мощность, но предвидный 60-вольтовый да, 35 ампер. Вижу, плюс один. Но нет, не указано, что я имею в виду, что по мощность киловатт. по киловаттам. Да. Фишки залиты термоклеем, вы видите, да, то есть само по себе оно не, от, не отлетит. Поэтому все в принципе нормально. И кстати, хотел сказать, друзья, в принципе, данный байк он был выпущен взамен ws 2000 Pro. Если вы помните, была такая модель. Это уже будет, скажем так. Старший брат, то есть вместо этой модели будет уже вот этот байк, который мы с вами сейчас а, знакомимся, смотрим. Так. Ну, так, друзья, да, кстати, что обратили внимание на то, что здесь появились ушки такие, вот, которые крепятся именно контроллера Раньше, если контроллер просто а, клеился на двухсторонний скотч, да, то есть и приклеился к корпусу самого а, нижней части крышки, то здесь уже вот, металлические усики, прикрепился и он болтаться уже не будет и даже там со временем, если там на скотче он не отлепится, то есть капитально. Видно, что компания White Сибири работает, да, конечно там бывают какие-то моменты, как и у всех, да, потому что в каких-то в комментариях я читал, что вот там у кого-то попался в Айсибири, что-то не так. Ну, друзья, давайте отрезать а, смотреть на вещи. К сожалению, конечно, это все, а, брак бывает везде, даже при желании, можно там, я не знаю, там лекс купить и ушатать его там за 2-3 тысячи километров или там что-то еще сделать, да, то есть, поэтому, если взять из серийной, просто мы, как продавцы, например, да, то есть видим а, из количества проданного товара того или иного производителя видим, а, скажем так, а, дефекты, либо там браке либо обратную связь от клиентов и исходя из этого могу просто без какой-либо презентации у меня нет какого-то там особого выделения white или skyboard или еще что-то мы продаем разную продукцию максимально открыто и честно вам рассказываем о качестве той или иной продукции поэтому здесь могу сказать так что в они конечно есть свои моменты тонкости да то есть, но в общем плане достаточно хорошие аппараты делают и самая немаловажная часть вот это, это Поддержка, сервисная гарантия, да, то есть это оно есть и достаточно все оперативно и быстро, в отличие от других там многих производителей. Друзья, вот мы с вами познакомились, новинка от ВАДСИБЕРИЯ, VS PRO 2500 Ватт. Э с... В принципе, если касаемо резюмировать, байк получился с точки зрения неплохой. Мне что зашло в этом байке, это то, что есть возможность установки трех аккумуляторов. Что, скажем так, в этой моменте немножко не понравился, это то, что аккумулятор изменился, задняя часть. Получается, что, например, у меня есть вот такой аккумулятор, я его сюда поставить не могу. Это, конечно, по мне, конечно, это немножко неудобно. Да? То есть, но, тем не менее, есть аккумулятор специально под этот эту кофр, которая внутри находится под этим сиденьем, куда можно установить также аккумуляторы по заявлению производителя 21 ампер-час, который штатный у нас идет на всех байках. Вот. И касаемость, хотите, хороший пробег, то этот байк вам подойдет. И, в принципе, если взять цену, то цена на сегодняшний день на момент съемок если я не ошибаюсь, 89-900 он стоит, и, в принципе, цена достаточно достойная, если говорить там, с вами о мощности его, комплектации и возможности. Потому что три аккумулятора, ну, это где-то 140-150 километров, опять же, в зависимости от манеры езды, веса райдера и местности, по которой вы, вы катаетесь. А что вы думаете, друзья? Оставьте, пожалуйста, комментарии, поделитесь свои, дайте обратную связь, как вам байк, как видео. Надеюсь, что вам понравилось. И... Будем признательны за обратную связь. Кстати, жду вас к нам. У нас в магазине. Магазин у нас находится по адресу Москва, 1000, метро 1095 года, торговый центр электроник на пресне 200 метров от метро. Имеется также и парковка. Приезжайте, катайтесь, посмотрите, все расскажем. Огромный ассортимент любого электротранспорта. Ждем вас. Всем удачи, всем пока.